Вы представляете, я забыл, что у меня есть мультиварка. Я так в ней давно ничего не готовил. А сегодня я хочу приготовить простое блюдо, жареную картошку. Я уже жарил, я уже рассказывал о правилах жарки. Я жарил ее на сковородке. С салом как положено это было очень очень вкусно и сегодня я хочу ее пожарить в мультиварке и заодно повторить несколько правил которые позволяют приготовить жареную картошку вкусно я специально сегодня выбрал мелкую круглую картошку мне хочется картошку не соломкой а вот слайсами, кругленькое филе картошки, можно так еще назвать или стейк картофельный да вот такие вот вот, вот, нажарить обалдеть, я такую картошку очень люблю, вы знаете, мне даже кажется, что картофель порезанный кружочками отличается по вкусу от картофеля порезанного соломкой а теперь касаемо правил жарки, почистили, порезали картофель, как вам удобно и обязательно порезанную картошку нужно залить холодной-холодной водой. Летом это сделать проблематично, потому что с крана вода недостаточно холодная. Поэтому я добавлю лед. Пусть она какое-то время постоит. Ну, хотя бы минут 10-15. Следующее правило. Сливаем воду. И ставим картофель стекать. Периодически будем подходить и помешивать. И еще минут 15. Картофель должен очень хорошо просохнуть. Если вы не поленитесь, можно даже на бумажные полотенца ее высыпать. Сверху бумажными полотенцами накрыть, промокнуть. И тогда будет красиво. Запомните, будете вы жарить картофель в сковородке, либо же в мультиварке. Он должен быть максимально сухой перед тем, как вы его туда высыпаете. Потому что вода дает эффект вот это парение, варенья. И картофель зачастую распадается или вообще разваривается. Теперь нужно прогреть мультиварку, прежде чем мы добавим картофель туда. Масло тоже налили, нагрели. И теперь можно высыпать. Какой приятный звук, закрываем и забываем минут на 10. Пока у нас там все шкварчит, жарится, я подготовлю лук. Лука будет много. Я люблю, когда картофель он такой чувствуется, даже немножко хрустит. Когда кушаешь картошку, нарезать буду. Достаточно толстыми кусочками, потому что если я э, порежу мелко, он будет такой, знаете, как кашеобразный, что ли. А вот мне хочется, чтобы он чувствовался. Я вообще лук люблю, могу его как яблоко есть. Вот мне электросвин нравится, а еще вот картошка жарится. ЛАЙК! ЛАЙК! Класс! 10 минут прошло. Спросите, почему так долго? Это уже третье правило жарки картофеля. Мешайте как можно реже она не любит, когда ее лишний раз тревожат. она должна там подзапечься немножко, лежа на спинке, да, чтобы было красиво все. когда часто мешаете, вот тогда она еще и рискует развалиться. экстренно спасаю картошку. знаете почему? ну не любит она, когда ее накрывают при жарке, вот Здесь технология такая. Поэтому я буду жарить уже дальше с открытой, с открытой крышкой. Начало слегка распадаться. Вы знаете, мне удалось спасти картофель от полного развала. Если бы я продолжал жарить под закрытой крышкой, все можно было пюре делать, но нет, мы все-таки будем пробовать жареную картошку, И сейчас уже можно добавлять лук, я еще не солил, если бы я посолил сразу, то наверное вот только когда я обнаружил развал, уже можно было ставить точку. Соль она помогает разваливаться картошки. Поэтому солить нужно в самом-самом конце. Еще одно правило не заливайте картошку маслом картошка масло в принципе любит но когда его будет слишком много она начнет в нем вариться. если вам кажется что вот она жарится смотрите а масла нет вроде ж много наливали вам кажется потому что масло уже в ней и она уже себя так обняла маслом и спокойно себе жарится, несмотря на то, что его вроде как нет. Картошечка уже подрумянилась хорошо, лучок начал прихватываться и в этот момент можно посолить. Я же заявил в названии ролика, что картофель будет с бекона. Так вот, бекон я буду использовать при подаче. Картошка уже пожарилась, можно выключать контрольное перемешивание и выключаем. А сейчас займемся беконом. Бекон уже нарезанный, тоненько, то что надо. Pass the nut. Pass. Pass the nut. Pass. Pass the nut. Pass. Pass. Melody, what good is music if it ain't possessing something sweet? Now it ain't the melody, and it ain't the music. There's something else that makes this tune. Come. Очень, очень, очень хорошо получилось. Но было бы еще лучше, если бы я начал жарить в мультиварке с открытой крышкой. Это, наверное, еще одно правило приготовления жареной картошки, но уже в мультиварке. С тебя подписка, а с меня вкусные ролики.